В сегодняшнем выпуске, друзья, я вам расскажу, как заработать в интернете совершенно с нуля, абсолютно без всяких вложений, при помощи CPA-сети Salis Doubler. Смотрим видео, друзья. Salis Doubler, друзья, это самая лучшая украинская CPA-сеть, которая работает по всему Миру. Для начала, чтобы зарабатывать э, при помощи этой сети, необходимо зарегистрироваться. А чтобы зарегистрироваться, вы зайдите по ссылочке, которая находится в описании этого видео, заходите по ссылке, регистрируйтесь и сразу же можете начать зарабатывать. Зарабатывать здесь можно при помощи своего сайта, либо своих аккаунтов в социальных сетях, аккаунтов, групп. Но, в принципе, если у вас нету своих раскрученных аккаунтов в социальных сетях и групп, вы можете использовать какие-либо другие популярные сети. Сейчас я вам покажу, как это все делается. В этом видео, друзья, я не буду рассказывать, что такое себе сети. вы сами простудируете это все. Здесь я только покажу, как вот что надо сделать, чтобы заработать. Допустим, я что делаю? Вот здесь название компании, да, офер, условия и тут э, регион указан. Я всегда ищу, вот, допустим, не Украину, Россию, а вот ищу весь мир, чтобы я мог зарабатывать на офере практически, чтобы меня не ограничивала, допустим, какой-то страной, чтобы с любой страны мог человек зайти и чтобы я на этом заработал. О, вот весь мир. Вот мы видим офер э, Алиэкспресс. Ну, давайте что-то другое, чем-то другом. Вот мне нравится офер подтвержденная регистрация оплаченный заказ. Вот СНГ. Ну, в принципе, не весь мир. Ладно, берем СНГ. Что это такое? Вот смотрим. Здесь детали. Кликаем на вкладочку детали. Но для того, чтобы сотрудничать, необходимо сначала получить АПРУФ. Вот здесь у меня АПРУФ получен, а у вас, если вы еще не работали, тут будет такая надпись «Получить АПРУФ». Вы кликните и там необходимо надо будет указать как именно вы будете использовать данный опру для заработка где вы его будете размещать а здесь э, все условия вот допустим если вы будете в социальной сети какой-то вот социальные сети можно то есть ссылочку на этот опров можно оставлять э, сейчас э, не буду забегать вперед все по порядку вот смотрите Э, за регистрацию если кто-то зарегистрируется Итак, так, что это такое э -э, Lingua.io это интерактивный онлайн сервис для изучения и практики английского языка в увлекательной игровой форме вот. за последние годы ну и так далее э -э, здесь рассказывается о э, самой этой системе ну в принципе я как размышляю Английским языком интересуются многие, то есть каждый хочет выучить английский язык, но не тратить на это время. А здесь вот предлагают увлекательной игровой форме изучения английского языка, это то есть не сидеть тупо зарабатывать, изучать. Ну, в общем, такого плана. Итак, размер выплаты за регистрацию. Если по вашей ссылке кто-то зарегистрируется, здесь вы получаете 7 рублей за регистрацию. А размер выплаты за оплаченный заказ 30% от суммы. То есть, допустим, эта система обучения иностранному языку стоит определенную сумму. Вот, и 30% от этой суммы вы получите. Но если человек только зарегистрируется, но закажет сумму вы все равно получаете 7 рублей итак что вам для этого необходимо вот допустим если у вас есть сайт вот здесь различные баннеры вы можете скачать вот эту ссылку на этот баннер и разместить у себя на сайте я на сайте не размещаю я вот вот такой вот адрес лендинга сейчас размещу в Фейсбуке и ВКонтакте. Сейчас вы увидите, как это все делается и как это работает. Но ну, прежде всего, хочу сказать, что эту ссылочку можно сократить при помощи разных сокращателей ссылок. Ну, я ее вот размещу именно в таком виде, в котором я ее скопирую. Да, запомнили адрес лендинга и копируете вот эту ссылочку. Далее я перехожу на свою социальную сеть. Вот, я зашел на facebook и о чем вы думаете вот сюда я просто все вставляю вот эту ссылочку как это будет выглядеть вот, вот такая вот ссылочка и все я ее публикую ну в принципе можно тут еще написать что можно написать тут да нет, я ничего писать в принципе не буду, но вы можете еще там что-то дописать. Вот, тут в принципе так есть текст по коре-английски с Lingueo. Самый крупный онлайн-сервис для изучения английского языка. Все, публикую я в своей социальной сети. Вот, и э, вот эта ссылочка уже теперь на моей странице. Что дальше? Далее вот смотрите, кто-то заходит, допустим, да, по этой ссылке. Кто-то заходит и автоматически попадает на сайт этой партнерской программы. Вот. И тут необходимо сразу зарегистрироваться. И если этот кто-то, кто, кто попал на этот сайт, регистрируется, мы сразу же, друзья, получаем 7 рублей. Ничего, как я уже сказал, не делая. Именно абсолютно с нуля, без всяких вложений в принципе понятно да и таким образом мы размещаем в любых социальных сетях вот эту вот ссылочку и так как я уже сказал если кто-то регистрируется по этой ссылке на данном сайте вы получаете 7 рублей если кто-то оплачивает курс вы получаете 30 рублей вот вернее 30 процентов от этой суммы вот таким вот образом идет заработок здесь и почему я говорю, что можно совершенно не иметь аккаунта, допустим популярного, но зарабатывать. Вы можете эту ссылку в различных группах размещать. То есть где-то в комментарии вы поставили ссылочку, возможно кто-то зайдет по этой ссылке и вы заработаете определенную сумму. В общем вот, здесь очень много различных партнерских программ. Я уже говорил для украины для россии для казахстана вот мы видим казахстан украина беларусь игры тоже очень хорошо выставлять да вы допустим какую-то ссылочку ставите вот допустим снг тоже за активного игрока 1 доллар 50 центов вам ну в принципе вот заходите то, о чем я говорил, вы видите, да, чтобы начать сотрудничать, необходимо кликнуть вот получить опрув. Ну, расскажите о своих источниках, допустим, я пишу социальные сети. Ну, в принципе, вы можете указать более конкретно, допустим, там Facebook, ВКонтакте. Вот. Я отправляю эту заявочку и здесь высвечивается такая надпись «В Вожидание опрува. Вот те же условия, размер выплаты за активного игрока 1,5 доллара. То есть, если тут не просто необходимо зарегистрироваться, а э, активно участвовать в этой игре, и только тогда вы получите. Ну вот, вы пишете описание, это описание вы можете перед ссылкой поставить. Вот. Ну, в общем, вы выбираете подходящую для себя партнерскую программу вам кажется принесет вам наибольший результат я имею в виду в денежном плане а вот как это все выглядит то есть здесь если кто-то кликнул по ссылке здесь высвечивается сумма в ожидании опрува в ожидании выплаты то есть сначала заказчик должен подтвердить то что по вашей ссылки действительно кто-то зашел и, и там, допустим, активно использует ресурс. И потом он подтверждает эта сумма опускается сюда, и потом уже, если здесь уже подтверждено все, эта сумма появляется здесь. После этого всего вы можете выводить. Вот, какие условия досрочная выплата в платежную систему должна превышать 500 гривен. Если в рублях, то есть вы можете, если в рублях вывести 1500 гривен от 1500, если в гривнах 500 гривен, а если в долларах от 30 долларов или евро. Вот такие.